Спасибо, что вы нашли время, чтобы узнать больше о том, как Total Life Changes вознаграждает своих независимых представителей. Мы называем наших дистрибьюторов «лайфченджерами», потому что их предназначение – менять жизни людей с помощью наших продуктов, нашего сообщества и показывая другим, как управлять их собственным бизнесом из любой точки мира. Если вы только присоединились, мы хотим поблагодарить вас и приветствовать вас в семье TLC. В Total Life Changes мы представляем продукты и сообщество, которое вы почувствуете. Прежде чем мы объясним вознаграждение life changеров, нам важно объяснить свои семь основных ценностей, по которым мы живем. Мы всегда жаждем большего. Страсть это наше топливо. Развлекаясь, мы выполняем больше работы. Мы любим друг друга. Точка. Благодарность наш образ мышления. Мы не просто делаем то, что легко, мы делаем то, что правильно. Наш стандарт – давать больше, чем ожидается. Это те ценности, по которым мы живем и кто мы, как компания. Давайте начнем! Мы считаем, что наш компенсационный план предоставляет большие вознаграждения. Он даже был признан номером один в 2016 году, и мы внесли некоторые невероятные улучшения, которые обеспечивают еще больше бонусов и наград, потому что наш стандарт – давать больше, чем ожидается. Но прежде чем вы сможете в полной мере воспользоваться этим удивительным планом, вы должны понять некоторые из самых основ. Давайте начнем с обсуждения того, как претендовать на комиссионное. Есть два способа претендовать на комиссионные. Первый способ – это ежемесячная покупка, которая соответствует минимальному требованию 40 QV. QV – это сокращение от квалификационного объема. QV – это объем, который зачисляется на ваш счет при покупке продукта. Это может быть покупка бутылки Nutra Burst, месячного запаса оригинального чая ISO, растворимого чая ISO, капель Resolution, или даже нашей невероятной пищевой добавки под названием Energy. Если вы решите не покупать продукт или не регистрироваться в повторяющемся ежемесячном заказе, который называется Smart Ship, вы можете стать квалифицированным, просто совершив 8 продаж привилегированным клиентам. Эти продажи должны включать продукт с минимум 40 QV. Total Life Changes предлагает 6 способов зарабатывать деньги. Номер 1. Розничный бонус. Номер 2. Бонус быстрого старта. Номер три – бинарный двойной бонус. Номер четыре – встречный бонус. Номер пять – бонус лайфченджера. И наш шестой и любимый способ получить оплату – чувствовать это. Давайте начнем с первого и, возможно, самого простого способа заработать комиссионное – розничный бонус. С нашим розничным бонусом вы зарабатываете 50% от QE-продукта в виде комиссионных. Вы также развиваете отношения со своими клиентами и поощряете их сделать повторный заказ. Например, месячный запас нашего чая ISO стоит 49,95 при 40 QV. Продайте одномесячный запас чая ISO и заработайте 50% от 40 QV, что составляет 20 долларов. Поделитесь двумя месячными поставками чая ISO и заработайте 40 долларов. Нет никаких ограничений на сумму розничных комиссионных, которые вы можете заработать. При розничной продаже чая ISO в этом примере вы также заработаете 25% от QV в качестве комиссионного объема. В этом случае каждая продажа чая ISO добавит 10 CV к вашему групповому комиссионному объему или GCV. GCV – это сумма комиссионного объема или CV в чьей-то левой или правой команде. Например, если у вас было 10 розничных продаж за эту конкретную неделю, 25% от QV, что составляет 100 CV. Комиссионный объем – это гарантированный объем, добавленный к вашему бинарному объему за эту комиссионную неделю. Вы это уловили? Именно здесь компенсационный план Total Life Changes становится уникальным. Когда вы бинарно квалифицированы, это означает, что у вас есть один лично спонсированный Life Changer в вашей левой команде и один лично спонсированный Life Changer в вашей правой команде вы гарантированно получите оплату от розничной продажи дважды. Один раз через традиционный розничный бонус, и во второй раз через бинарную выплату, потому что вы бинарно квалифицированы. И все розничные CV каждый раз добавляются к вашей бинарной платежной ветке каждую неделю. Каждый новый человек, которого вы приглашаете, имеет право на эту программу, а комиссионные выплачиваются еженедельно. Новые лайфченджеры могут также принять участие в G5 Challenge TLC – когда вы регистрируетесь в качестве совершенно нового лайфченджера, у вас появляется невероятная возможность стартовать свой бизнес и заработать дополнительное вознаграждение. Задача G5 очень проста – убедите 10 человек попробовать образцы, которые вы получили, когда присоединились. Вдохновите 5 человек на покупку одного из топ-продуктов в течение первых 30 дней или быстрее, и вы сможете получить одноразовый бонус 50 долларов, 10 физических образцов продуктов и уникальный значок G5. Этот сегмент объясняет второй способ получить деньги – бонус быстрого старта. Бонус быстрого старта похож на наш розничный бонус. «Лайфченджеры» зарабатывают 50% комиссионных за первый заказ каждого нового спонсированного «Лайфченджера». Каждый новый человек, которого вы спонсируете, также имеет право на участие в этой программе. Этот бонус – единоразовая выплата за первый заказ от каждого «Лайфченджера», которого вы спонсируете в своей организации. Эта комиссия также выплачивается еженедельно, если вы активны по крайней мере с 40 QV. Например, допустим, вы продаете месячный запас чая ISO, который продается по цене 49.95 и равен 40 квалификационным объемам. Вы получите 50% от тех 40 UV, что составляет 20 долларов комиссионных. От этой продажи вы также получите 25% от квалификационного объема, что составляет 10 комиссионных объемов, или CV, которые будут добавлены к вашим групповым комиссионным объемам, или GCV в бинарной выплате. Этот сегмент объясняет третий способ получения оплаты – бинарная выплата. Бинарная оплата – это первый шаг к получению остаточного дохода. Лайфченджеры могут получать бинарные комиссионные не только от тех лайфченджеров, которых они лично спонсировали, но и от покупок тех людей, которых они или кто-то еще в свою очередь направили. Вы можете зарабатывать от 10 до 25% от GCV от вашей меньшей команды. Эта комиссия также выплачивается еженедельно с пределом в 20 тысяч долларов. Для того, чтобы заработать бинарную оплату, вы должны быть бинарно квалифицированы. LifeChanger должен иметь на своем счету заказ на 40 UV, а также двух лично спонсированных LifeChangers, которые в настоящее время активны как минимум с 40 UV. Для этого нужен один LifeChanger в левой команде и один в правой команде. Как только все условия будут выполнены, вы будете получать бинарную оплату. В качестве примера давайте начнем с вас. Ваша левая команда зарабатывает 1000 GCV, а правая – 1500 GCV. Вы зарабатываете комиссионные на команде с меньшим количеством GCV, то есть на левой команде с 1000 GCV. Вы зарабатываете от 10 до 25% на этих 1000 GCV в зависимости от вашего ранга. При наличии правой команды с 1500 GCV, 1000 GCV баллов вычитываются из 1500 GCV, оставляя вам 500 баллов, накопленных в виде резерва. В этом примере оставшиеся 500 баллов комиссионного объема переносятся на следующую неделю и добавляются к той же команде. Теперь на следующей неделе вы начнете с нуля GCV в вашей левой команде и 500 GCV в вашей правой команде. В Total Life Changes мы не ограничиваем количество переносимых GCV баллов, которые вы можете получить. Будь то 5000, тысяч 50 или даже 500 тысяч GCV баллов, пока человек остается активным и имеет двойную квалификацию. Не существует минимального количества GCV, требуемого каждую неделю для генерации бинарной выплаты. Этот сегмент объясняет четвертый способ получить оплату ⁇ встречный бонус. Вы можете начать получать встречный бонус как только вы достигнете ранга директора. Прежде чем обсуждать примеры встречных бонусов, важно понять уровни спонсорства. Каждый человек, которого вы спонсируете будет частью вашего первого уровня спонсорства. Кроме того, каждый человек, которого они в свою очередь спонсируют будет частью вашего второго уровня спонсорства. И поскольку эти лайфченджеры могут быть расположены в любом месте вашей двоичной генеалогии, нет никаких ограничений для первого и второго уровня спонсорства. Например, вы лично зарегистрировали Джека, и Джек затем лично зарегистрировал Джона. Это означает, что Джек ⁇ это ваш первый уровень, а Джон ⁇ это ваш второй уровень. Встречный бонус ⁇ это продление бинарной оплаты. Например, скажем, что под вами три лично зарегистрированных лайфченджера. С помощью встречного бонуса вы будете зарабатывать 50% от двоичной оплаты каждого из этих троих лично вами зарегистрированных лайфченджеров. Если все три лайфченджера заработали по 100 долларов в бинарной оплате, вы имеете право заработать 50% или 50 долларов от всех трех на общую сумму 150 долларов. Интересным в этом первом уровне спонсорства является то, что вы можете заработать 50% от двоичного платежа с неограниченным количеством лично зачисленных лайфченджеров. Теперь, скажем, ваши лично зарегистрированные лайфченджеры зарегистрировали своих собственных лайфченджеров. Со встречным бонусом вы будете зарабатывать от 10 до 50% комиссии на основе их двоичной выплаты. Эта группа – ваш второй уровень спонсорства. Лайфченджеры, которые отвечают квалификационным требованиям, могут заработать встречную оплату, которая составляет до 50% бинарной выплаты вашего лично спонсируемого лайфченджера. Вы также можете получить встречный бонус в размере до 50% бинарного платежа тех лайфченджеров, которых спонсировал ваш лично спонсированный лайфченджер. Это известно как второй уровень спонсорства в генеалогии команды LC. Как и все наши предыдущие способы оплаты, встречный бонус выплачивается еженедельно. Этот бонус также переходит по ветке. Скажем, например, кто-то на вашем втором уровне спонсорства уходит из бизнеса и под ним лично спонсированный им Life Changer. Теперь этот Life Changer поднимается вверх, чтобы заполнить открытую вакансию. Total Life Changes будет выплачивать до 60% от всего объема компании за период оплаты в виде бинарных и встречных бонусов. Также, лайфченджер может получить до 60% от объема своей слабой ветки через бинарные и встречные бонусы. Этот сегмент объясняет пятый способ получения оплаты – бонус Life лайфченджера. В Total Life Changes мы знаем, как трудно менять жизни, при этом расходы накапливаются. Именно поэтому этот бонус является бонусом без обязательств, и вы можете тратить ваши деньги, как вам нравится. Бонус лайфченджера дает 1500 долларов ежемесячно лайфченджерам, которые удовлетворяют требованиям. Для того, чтобы получить бонус лайфченджера, вы должны считаться активным и квалифицироваться как национальный директор или выше в течение трех календарных недель в одном и том же месячном цикле комиссионных. Это означает, что вы должны получать оплату как представитель национального ранга или выше и поддерживать по крайней мере 20 тысяч WLV в течение как минимум трех из еженедельных бонусных периодов. И, конечно, вы должны быть активным! В этом сегменте будет обсуждаться шестой способ получения оплаты, а именно чувствовать это. Этот бонус не входит в ваш еженедельный чек, и вы не можете его потратить. Этот бонус выплачивается вперед, чувствуя и делясь этими чувствами с другими. Благодарность, улыбки, связи, рукопожатия и ощущение того, что вы меняете чью-то жизнь. Это самая большая польза, которую вы можете принести как лайфченджер с Total Life Changes.